Всем привет, с вами Рома, сегодня мы поиграем Сегодня мы поиграем во ФНАФ Четыре Блин, шо ж такое с Бонни Это что, я не понимаю Вот это что, это что, кровь, блевота Его, что это может быть Даже не знаю А мы продолжим играть в во... ФНАФ Сзади. А сзади у нас ничего. А что впереди? И чё за тупое выражение лица? блин. Тек, Мишка, я тебе спалил. Можешь даже и не пытаться. Тут у них никей. Тут тоже никевы. Там кто ты? Эй. Я слышу, как кто-то ходит. О! Это была игрушка? Спасибо за бесплатную игрушку! Ага, бесплатная. с вас 50 гривен. Я слышал дыхание! Это чудище ушло. С добром. Блин, я не туда нажал, я хотел на шрифт нажать. Блин, я не туда нажал, я хотел на шрифт нажать. Иди, иди, иди, о а, не переживай? Так. Телефон, а ты язык себя не прикутишь? Так, все нормально. У нас все нормально. Блин, я слышал прямо у дыхания. Вот он так. Прям дышал. Ну, я... Я тут падал, я случайно. Ctrl нажал. А надо было Shift так бы я выиграл а так вышли что я проиграл Чё? ну что такое я хочу флаг все увидеть хотя я его увидел но я его не увидел как он прям кстати. Я забыл спросить у Фокси, как там в Нарнии? Э -э, сейчас холодно или тепло? Снег выпал? Нет. Или не выпал? Чё, оно не светело? Я уже думал, что ага, там Бонни. Блин. Да надо же, никого нету. А я здесь есть. Я слышу какой-то шерсть. Я слышал твое дыхание. как кто-то бежал. Фокси нет. <_EN _атолог> <_EN _атолог> Ого, ушла. Так, Мишка, ты мне тут не нужен. Это то, что выскочила, тоже мне не нужно. Мне ничего не нужно. Блин, руки хватит потеть, когда я играю. В игру, в которой так нужна мышка. Так, я слежу твое дыхание, Чика. все я тебя спалью, будь там. Ушла. Так, шкаф. Никого. Сзади. Мишка. Там слева. Слышал дыхание. Ты чё? Кто-то на кухне шерестит. Мне один бутерброд с маслом. Не подсолнечным. Хотя можно и с ним. Но я его не пробовал. Я думал, мне с таким, который я там отрезаешь и намазываешь на хлебушек ножичком. Ничего Тут никого Прикинь? А у нас тут никого, так Мишка там появился О, нет? Да ладно, да блин, где, фути, когда он так нужен? Так, я слышал твое дыхание Так, ушла так, тебе и надо. Так, третий час ночи, я стал хорошо играть. Я профи. Так, Фокси у нас... Ой, фу, какой Фокси, Бонни. Ушел. У нас все третий час. И справа Чика. Чика. Почему ты не дышала? Ты же задохнуться могла. Вообще не думается она. Я только до третьего часа дожил. Фокси вообще один раз увидел. Ну что за беспредел, почему я его так мало вижу? Я слышал, если его морда прям так из шкафа вылазит, то он так М -м -м -м -м", может вас напугать. Ну и чувствую, в одном выпуске я не смог. Я только проигрывал, проигрывал, проигрывал. А во втором выпуске я выиграл, выигрывал, выигрывал. Так, я еще буду много пытаться, так как видео только 8.30 с чем-то. Так, короче, там никого. Надо почаще светить чтобы никого мы не видели. Жоп. Жоп никого не видели. Мне послышали, я сказал, жоп никого не видели. <связать> так, будем... Сюда и сюда светить, светить. Да будет свет. чтобы никто не проходил. То, что я заметил, если ты много раз посветишь, все. Как-то тишина. Почему у меня меня всегда почему-то Бонни убивает. Меня убил один раз, Кексик убил, Бонни, Бонни, Бонни, Бонни, Бонни, Бонни, Бонни, Бонни. Чика, Бонни, Бонни, Бонни, Бонни. Я хочу хотя бы, чтобы Фокси или Фредди Скример посмотреть от своего лица. Не видел. Ну, если что, я могу это представить как в стиле воображения. Здравствуйте! Ну ладно, я думаю, это уже, наверное, последний раз, когда мы будем пробовать. все это последний раз ну просто я как-то быстро поиграл поиграем как там Ни нету мишек и потом сразу же в левую дверь вот как он успел появиться как как туда если только было 12 часов ночи или тогда был первый час ночи я не помню Я забыл Теперь я боюсь вообще в левую дверь светить. Мишка. Так, теперь слева проверяем. Ну, он там уже сто процентов пришел. Но я все равно посвечу. А -а -а, не пришел, да ладно. Там у нас никого. никого. Ну, я думаю, шкаф, наверное, надо подвигать, когда. Ну подвигать. То есть смотреть. блин, я уже думал, Чика пришла, когда там дверца задернется, ну, а то, что сейчас самое главное, это левый коридор, потому там бонни. Не, ну иногда все же посмотрим. Тут у нас Дыхание не слышу, значит можно. Иди со спокойной душой. Это мы чуть-чуть посветим совсем чуть-чуть, потому что там большой ущерб не надо. И не должно быть. Так, тут у нас никого. Я слышал твое дыхание. Ушла. Умничка. процентов он там. Так что я сразу оставлю дверь. Так, я слышал шаги. Я на всякий сразу же закрою. Там дыхание его было. ушла так мишки аж два было так посвятим я услышал дыхание фиг тебе ушел так уже третий час может быть мы и прорвемся и выживем но это навряд ли. Ну, может и да, а может и нет. Лин, меня страшно, так, так, так, потому что это хоррор. Ушла. Ваш двое. Но-но-но. No, no, no. Держись, держись, держись. Да-да-да. Я слышал, как она начинала дышать так что Я закрою это дело На замок Я боюсь светить, то что четвертый час, я хочу выжить Так что я буду редко Все, фокси, -фокси. Ой, пятый час, пятый час. Мы прорвемся. <звы> <mayo> не, я телефон не буду разбивать, ведь это игра компьютерная. А телефон причем? Ты Тогда разобьем компьютер. Ну ладно, я решил помиловать компьютер, помиловать игру, хотя если бы я ее не помиловал, чтобы я и сделал. Давайте на этом заканчивать Подписывайтесь на канал Ставьте лайки с Рома. Всем пока, я думаю в следующем выпуске У нас получится пройти эту ночь Так как мы уже дожили до пятого часа Вот если бы это Чика, я бы выиграл Ну, я проиграл Есть.